Итак, дорогие друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня я расскажу вам про комплект необходимых аксессуаров для DJI Mavic Air. Так, начнем мы вот с такой вот шляпы. А, это козырек, который защищает от солнечного света. Итак, есть пульт, есть телефон, есть козырек. Телефон мы одеваем через вот эти резиновые ушки как раз. Готово. Ну, вот как-то так это все и выглядит вот, все абсолютно логично много мозгов здесь не нужно раздвигаем ушки все после этого мы вставляем телефон в пульт нажимаем и получается вот такая красота в принципе это очень удобно и когда будет яркое солнце этот козырек выручает очень сильно. Ничего не могу сказать против него. Вот. Доступ к кнопке, в принципе, есть. Единственное, что если у вас отпечаток пальца, как у меня, то разблокировать телефон вы вот в таком состоянии не сможете. Дальше я хотел бы вам рассказать про удержатель для планшета. Оставляется он в таком чехольчике. Вещь очень удобная, незаменимая, если вы пользуетесь планшетом. Собственно, тут все очень просто. Он состоит из металла, из пластика, из паралона. Все как всегда. Очень удачное. Косяков по ней нет. Ну вот и все. Мы берем планшет, вставляем. Что еще для счастья нужно? Далее имеется у меня вот такая палочка. А, это... Что-то типа трипода для квадрокоптера. Если вы хотите превратить свой дрон в электронный следик, то, в принципе, это, наверное, это выход. Вот, штука очень сомнительная. Мне она не доставила удовольствия. Не знаю. Приезжайте забирать. Мне она не нужна. А работает она примерно так. И вот тут вот проблема. Как это ставить? Сделано он из 3d пластика и царапать этот дрон будет нещадно, если вы будете постоянно вставлять, вытаскивать, снимать и так далее. Выглядит это вот так вот. Ну, по мне так не очень. Сюда вставляется телефон в качестве видоискателя и вот вы вот так вот ходите. В общем, я не буду больше рассказывать ничего про эту штуку. Не покупайте, не надо, вам это не нужно. Еще один аксессуар от PGI, это ремешок на шею. Ну, в общем, сейчас я покажу, как он работает. Вот здесь вот такая кнопочка, он отсоединяется, вставляется он следующим образом. Вставляется он, прикрепляется на, задню, на заднюю стенку. Вот примерно вот так вот, до щелчка. Очень, на самом деле, сомнительная штука, в плане того, что она может отцепиться в любой момент у вас. Например, движением, касанием пальца. Еще один очень интересный аксессуар, о котором все отзываются по-разному, но чаще всего говорят, что он абсолютно не работает. Мое мнение, это люди говорят, которые пользуются Mavic Pro, ну, любыми маликами, только не эйром, Потому что у эйра сигнал очень-очень слабый, особенно в условиях города. И все очень грустно. Соответственно, хочется какого-нибудь какого усиления. Эта штука работает. Попозже я сделаю тест, если будет желание такое. Мы все узнаем, как бы в реальных условиях, условиях города. Скорее всего, потому что в условиях какого-нибудь поля, леса открытой местности, я не вижу смысла, потому что Maverick Air хорошо работает, а вот в городе хотелось бы. Вот, антенки очень компактные, удобные, и не вижу повода их не возить с собой. Если у вас Maverick Air, сумка для Maverick Air, брошка сюда не влезет, остальные наверное тоже. Сумка просто шикарная, это единственная сумка, которая у меня есть, потому что я брал Maverick самой самой вот этой стоковой комплектация и сумочка естественно сумочки у меня нет в комплекте в сумке куча карманов раз карман два карман все на молнии карманы глубокие качественные хорошие молнии не ломаются я пользуюсь этой сумкой уже больше чем полгода и нареканий по этой сумочке нет вот здесь карман без молнии на липучке Липучка живая, невредимая. Ну, сумка шикарная, я вам ее советую. И поверх у нас закрывается вот такая крышечка. Все, сумочка упакована. Посмотрите, здесь все сделано из поролона. Но поролон качественный, приятный. И, как вы видите, он как новый. На вид он как новый, но я пользуюсь этой сумкой уже очень давно. И в поездках, и в путешествиях всяких. И на съемки выезжаю. и Советую. Ручка тоже очень приятная, не потертая, как видно. я думаю. Да, видно. В общем, такая вот красота. Взял и пошел. Понимаю, что все эти аксессуары уже давно осмотрены, ощупаны, и все все о них знают. Но, тем не менее, вот я хотел поделиться своим мнением. На сегодня это все. Подписывайтесь, дальше будет интереснее. Пока.